обыд-обыд-голосования. Но прежде подписания нам необходимо рассмотреть поступившие жалобы. Да. Предлагаю приступить Жалоба. к данному вопросу. Андрей да, <клево> Александрович, скажите, да. пожалуйста, я слышал, что некоторые наши, наши да, коллеги а, на по электронной да, почте отправляли. Да. да мы должны рассмотреть все жалобы, поступившие как в письменном виде, так и в электронном виде. В связи с этим, коллеги, скоро заседание уже началось, я предлагаю рассмотреть в первую очередь жалобы, поступившие в письменном виде, потом объявить перерыв, распечатать все жалобы, которые поступили на официальную почту, перетравить в комиссии угу. и продолжить рассмотрение в зал. Коллеги, если возражений нет, Привет. то предлагаю такой порядок работы. Угу. <звык> <звык> Это написано номер 5. Извините. Вот 7, 5, 5, 5. Спасибо. А, номер так, Номер один. Номер четыре. Да. Вот у тебя номер четыре. Да. Да? это жал. Но... Так это номер один. Это окульно. Дружка, ты садишься? Сейчас мы расформируем на ага. Несколько Да, да. Ну, а, ага. а в чем проблема? Да. здесь. Ага. Меня... Ну, не видно, просто Вы, ничего. Вы можете поближе пошли. Против? Да, один. Сорок uh -huh. и два. Да. А будет хорошо, хорошо. Хорошо, копий протоколов, да, сильно, не забыть, пожалуйста. Валерий <связывающий> Александрович, <связывающий> да, да не будем возражать, если мы пока посмотрим на пару да? Конечно, пожалуйста. Верни да, пожалуйста. Да? Да, можно. Я, я, я, я. пока да избирать на участке. Так а мы можем кого-то из сотрудников аппарата попросить подготовить, распечатать жалобы с Потому что 9, да? А где? четыре? Четыре. Это шесть, это значит 4. Угу. Это еще не Это не надо. Нам Это не еще принесли нам. Но. Но, ну, к нам Мам, не имеет никакого... Всё. Жал, давайте так, все, поехали а -а -а. вроде. Так, а -а -а. смотрим. Значит, поступила жалоба в нашу территориальную комиссию. Зачитываем то, что именно к нам они... Вот. Так, значит, поступила от Шигина Алексея Юрьевича. Так, члена комиссии э -э ТИК-3 э -э -тик справ. Совещательного голоса, да? Жалоба на о запрете на фото или видеосъемку. Вот. Значит, э, мне запрещено это так Курзивом. Это жалоба Курзив. Это Курзив написал? Или кто? Ну тут так, так написано, значит, чем надо понять. 18 марта 16.11 с Курзима. мне запрещено снимать фото, и видеосъемку в помещения, в число обратной комиссии номер шестьсот в соответствии с федеральным законом, на основе создательных прав, деятельность комиссии и подготовки предметов осуществляется отток и гласно. Это видеосъемка, является способом реализации права свободно искать, получать, передавать, производить информацию. Отмечение данного права возможно под законом. Отмечаю, что при этом мной не нарушались ограничения, установленных федеральными законами. Федеральные Законы не содержат запрета на проведение по тридеративной съемке на РК и других граждан, в совещании РК и решительный парактел видеосъемки действующий действующем праве установлено, В соответствии с Федеральным Законом и основным гарантией прошу рассмотреть свой жалоб, будет немедленно присутствует, принять понятие на решение, на установление на решение в этом году. Так. Ясно. Ты даешь эту комиссию? Хорошо. Немедленно. Собственно, мы и приступили немедленно. Uh -huh. Спасибо. Так, коллеги, что, что мы можем сказать по поводу этой жалобы? Там не указано, это председатель комиссии, ВИП, да, был фамилия какая-то? Вот да, вот, у, значит, указание на лицо. Ага. Курзов, а, пожалуйста, благостное лицо, кто именно, а, комиссии, в комиссии, запретил вам видеосъемку. Господин а, Курзов, а, я, честно говоря, я сейчас уже под утро. А, по-моему, он заместитель председателя комиссии номер 630, участковой избирательной комиссии номер 630. Так это жалоба именно на эту комиссию? То есть ну, о запрете видеосъемки конкретно, конкретно? Конкретно, конкретно, это жалоба, но конкретно, вот именно на, на, на участник. Да, но... Именно на эту комиссию. Да, Или на да. конкретном человеке? жалоба, конкретного конкретного человека, жалуба, да, жалуба. конкретного человека, он... да, конкретного человека не запретил, на <связь> э... не, на не на комиссию, на да, человека, да, да. Человек. надо, надо просто понять, подчиненные, типа или нет, нет, подчиненных нет. типа как, они самостоятельные все, да, так, говорит, человеку, кузов, кузов. Либо, либо да. курс, но я вот Почему? не понял. Он Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? от председателя комиссии поступал звонок сериал-назбородительную комиссию. Нам об этом факте известно. Мы можем сообщить, что в соответствии с решением комиссии, участковой комиссии 630, в отношении члена комиссии Геннадия было принято решение об ограничении фото и видеосъемки. Как сообщил председатель северо комиссия, данное решение было принято в связи с защитой прав граждан на свободные и тайные роли изъявления, Конституцией и стилятом законом, номер 67 ФЗ. Данное решение было принято в связи с многочисленными вкусными обращениями граждан в адрес председателя участковой комиссии э, по вопросу обеспечения участковой комиссии прав граждан на тайное голосование. Э, Председателем комиссии было отмечено, что данные действия могли повреть, повлечь нарушение законодательства Российской Федерации по защите персональных данных. Соответственно, на основании изложенного предлагается жалобу признать необоснованную. А вы дадите мне слово? Мы вам уже дали слово. Вы просите повторное слово? Дали слово. Хорошо, я могу. Я могу как раз. -таки раз вы можете это. пояснить. Пояснить я могу. Вы можете пояснить оформить, поступившую от председателя. Да, прошу лаконично изложить свой комментарий. Конкретно ситуация следующая. В помещении. Ситуация описана в жалобе, да? Давайте не будем повторяться. А, хорошо. Конкретно Кон по да. а, конкретно по, по, по, по, жалоб... по той информации, которая поступила от председателя. Вам есть что сказать? Я могу сказать, что это не имеет никакого отношения к действительности, к действительности потому что. Конкретно я пытался заснять бюллетени, которые находились не в сейфе. Али заснять бюллетени? Да. В смысле без, без отметок? отметок а, без, без отметок. В коробке, Нет, в файликах. Книги рядом были открыты с персональными данными. Книги, вот у меня, у меня есть эта фотография, хотела показать? У меня есть, вот просто... Если рядом лежали были, э, книги с персональными данными, не было они имели право как сказать, Ник вам, что... Списков не было. Да. Списки, не было. Списков книги, не было. Ник не Если было. Просто это коронка, было. Коробка, ну, мы ориентируемся на ту информацию, которая поступила от председателя ученого избирательной комиссии. Да. Сейчас вот. Мне да, да, да, Алексей, Алексей, да, Алексей да. Юрьевич там там говорит, говорит да, что у него есть эта фотография, он готов ее показать. Ну так он нам покажет фотографию. О чем собственно проблема? Нет, ну подождите, значит, фотография одна, а видеосъемка это продолжительный процесс. Есть видеосъемка. Мы можем... можем. Вот мне как раз таки видеосъемку, я вот успел. А, фотография было сделано несколько и видеосъемка осуществлялась на протяжении какого-то времени поэтому одна да, фотография мы же домыслов можем а разобраться Одна фотография нет почему мы если мы, фотографии несколько мы нет, можем мы, мы, что мы, мы должны на чем-то оценивать э, свое решение мы оцениваем мы э, принимаем свое решение на основании той, той информации которая нам поступила от участковой избирательной комиссии э, одна, одна демонстрация одной фотографии э, нам ничего не покажет и не докажет поэтому ну, Считаю это несолесообразным. Mm -hmm. Коллеги, э, суть жалобы ясна. Mm -hmm. э, с учетом э, пояснений председателя издательной комиссии э, считаю, что жалобу следует признать необоснованной. В связи с этим э, ставлю на голосование соответствующий проект решения. Кто mm -hmm. за mm -hmm. У меня другой проект решения. А, э, ну, против, но проголосую что ли? Коллеги, давайте. Кто за, прошу голосовать может проект решения будет, Восемь. Восемь. Да, за восемь человек. кто против? Я против. Я считаю, наверное, к осущей Кто воздержался? Нет. А мы так и будем. Ждало только один проект решения, признать необычным. у вас есть предложение по проекту решения, прошу. Да, у меня есть предложение по проекту решения. У меня есть предложение по проекту решения такое прижать жалобу. Ну, суть, главная суть в вы этом... Значит, значит, суть в том, что я, я считаю, что в этом проекте решения обязательно должно быть рекомендовать значит, заместителю председателя Курзову, а также его председателю, очень грамотно и внимательно изучить законодательство, чтобы мы не получали в следующий раз такие жалобы. Потому что жалобы эти основаны на конфликте, который произошел на, на участковой избирательной комиссии, и я не сомневаюсь, что можно было этого конфликта избежать, но этот конфликт не избежали. Да рекомендовать вроде бы. Значит, э, ну, я, в общем, я считаю, что, конечно, эта жалоба обоснованная, потому что ее, основана она на том, что конфликт не был снят, а был наоборот раздуть. Именно Именно поэтому. Ну, э, в любом случае, э, не знаю, можно рейтинговое проголосование устроить. Можно проголосовать сейчас за мой проект, а можно проголосовать за тот проект, который, э, чтобы все-таки в, да, в этой жалобе, в этой жалобе, в решении по этой жалобе было бы четко указано рекомендовать, изучить законодательство и избегать конфликтов в будущем на эту тему. Супер мы можем э, либо признать жалобы необоснованные, обоснованные, либо необоснованные. Э, рекомендации не предусматриваются при рассмотрении жалоб. Хорошо. Фото и видеосъемка разрешена на участке, законом разрешена. Если, ну это, если он дело предел... Да, и если он ну, не предъявил... Вами... Нет, uh, подождите, покажите не мне норму закона, ну, где... Что-то что копит... данный... давайте сам, чуть -чуть. Уже Коллеги, мы с вами приняли решение по данной жалобе. Это решение содержит нарушение закона. Предлагаю перейти к рассмотрению следующего... Предлагаю дополнить ее рекомендации Курзову и его председателю изучить закон и впредь избегать таких конфликтов. Не знаю. Ну во-первых, у него будет жалоба будет в этой комиссии, то естественно, с комиссией будет. Ну послушайте, я серьезно, я не понимаю, вот это, такие, такие странные бесконечные конфликты. Приходят люди на участки, достают, достают что что-то, что им хочется снять, почти наверняка это там я не знаю, может личная форма протокола, чего хочет снимать какой-то Бюллетени, которые лежат вот так у Алексея Юрьевича, говорю, книги, бюллетени книги, лежащие вне церкви. У право или... это снимать, значит, рядом имеет. Конечно, имеет. Нет. И речь идет о том, Нет. что, Нет. что значит, Ой, имеет да, право это снимать, начинается, раз, начинается, уже, начинается уже, вот, уже, примерно то, что сейчас начинается. Ну, часа часа, часа, полтора, да, полтора, еще будет полтора часа, если мы будем так. Все, мы приняли. Мы решили решать Мы Я уже считаю, что это необходимо, понимаете? Значит, как мы поступаем? То, а, будет, а, ну, жива, дело в том, что да, есть да, и другое да. решение. Вот на это ответ. Так нет. Если, Если решение принято, дальше поехали. Ну, как, у, а просто одно решение исключает другое. Мы не можем рассматривать два взаимно uh -huh. uh -huh. решение. Коллеги. Вы понимаете, что это может, Есть. вот это решение, принятое комиссией, может быть оспорено, оспорено через прокуратуру, в суд и так далее. Да, главное, да. что оно провоцирует а дальше, там, дальше, дальше ну, вот, вот что... ровно чем-то. Нет проблемы в том, что выносить это за пределы, когда неправосудные решения принимаются мы заведомо бы... не... большинство. Мы осуществляем правосудие. Я сказал, не про осуществление, решение, не а не осуществление э, не, не ну души, хорошо незаконное а решение давайте дальше, председатель Все. говорит Все, коллеги следующая жалоба поступила от плащилова Павла Вадимовича в 13 часов Кузнецова пыталась заставить меня таким судовательным участок вместе с комиссией для надуманного голосования после моего отказа Вместо того угрожать жалобы в прокуратуру, так как выезд на данное голосование является моим правом, а не обязанностью. я считаю, жалобу в избирательной комиссии необоснованной. Прошу прекратить угрозу давления избирательной комиссии. В мою сторону сообщить мне регистрационную жалобу жалобы, рассмотреть на жалобу в медленном присутствии и выводить независимую копию. Член комиссии Так, и наблюдателя... Ну, вообще, <связывается> принято. Не а что написал? А, ответа комиссии мы не, не знаем. На есть ответ ответа да, комиссии? Да, да, да есть ага. такой. Есть, ага. есть решение отверстной на комиссии о направлении жалоб в прокуратуру, <связывается> прокуратуру Санкт-Петербурга на наблюдателя Плошива. Невыполнение распоряжения председателя Уи 632 Кузнецова. <ну <diğermodelions> <gli other version> <Entertainment> нет, нет, нет, нет. Какие она не имеет права. так, принято же А именно, наблюдается за влащину, отказался выходить в составе комиссии для проведения голосования, вне помещения голосования. Приняло решение составить антаря жалобу, ну, вообще, в принято решение. Решительно, я думаю, что надо пока, к сожалению, оставить ее без рассмотрения и еще раз запросить, в общем-то. Обстоятельства было... дела, потому что пока это, по-моему, одни эмоции у одного и у другого. Да, да. Это не эмоции. Это написано, это, это, это, это, это, это, это, это, это написано, это что, написано, написано не на бумаге. Написали, что... еще раз, понимаю, но это написано да. на бумаге, не написано, написано очевидная не глупость. Глупость, глупость. Нет, понимаете? Глупость, глупость. Давайте мы все-таки еще раз забыли. Вот совершенно понятно, что написана очевидная глупость, написано нашим председателем. Очень стыдно на самом деле мне слушать и читать вот эту югу. Просить заново. Ну, Еще ну, раз председать. Знаете, нет, предложение нет, ради, что что будет, мне предложение разве что по кадровому составу в данный момент. Что ее рассматривает? Что и Да тут нечего рассматривать. Коллеги, да, нет, нет рассмотрения, тем более, что. Не ну, спрашивай, предлагаем отложить эту жалобу, пригласить на полу наблюдателей, и да. рассмотреть ее примеру. Ну, давайте, нет, нужен член, то, то, то есть председатель... Ну или председатель? председатель? Нет, ну, да, тогда давайте чуть -чуть уже и того, и того, и другого пригласим. И пусть и давайте услышим тогда, что, что это такое. Почему, почему вдруг за отказ идти, идти с урной вызывается прокурор? Да, что это? Смешно, что это такое? Короче, да. <связ> сама да? это пишет черным по белому на бумаге. Да. Ужас. Да. Ужас. Она еще и соседей но Там еще есть... <связательно> нет, ну пока ну, подождите. Понимаете, коллеги, вот раз за разом... Мы признаем жалобы необоснованными, раз за разом. Мы покрываем любые косяки, любые ужасы, подачи, которые подачи, творят председатели. Много тонких слов без дела. Абсолютная абсолютная, абсолютная не, провокация. Мы, вот не, это мы, провокация, мы. то, что мы сейчас делаем, провокация на дальнейшую безнаказанность. Хорошо, что но происходит? надо все-таки запросить более серьезно. Есть, я, я, считаю, отложим. Отложим. Да, я предлагаю отложить Нет, ее. я тоже, надеюсь, да, отложить рассмотрение этой жалобы и э, рассмотреть мы его и присутствие существует... этого наблюдателя. И присутствие председателя. Сама пишет, вы видите, а что она не урисована. Она не за... юрист, подождите, надо все-таки выяснить. Человек пишет за вырезанную зону, ну что я могу делать? понять это. Коллеги, откладываем рассмотрение жалобу, со всеми предмет не ясен следующую жалобу. Так, в э, участковую избирательную комиссии номер 602, э, коллеги, но ну, это не территориальная комиссия, собственно, не рассматривает нашего участкового комиссии. А, а можно Да, пожалуйста. Ну вот, надеюсь, на чатке участкового. Здесь. Они, здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Алексея угу. Юрьевича, — кодовик, он, он, он, он, он, он, он. Давайте я туда сяду, я под камерой и... а? а? а? а? а Под сяду, чтобы под камерой быть? А — а с камерой не будет. — а а а Ну, мало ли. — Ну, нас Под камерой под камерой. — Ну хорошо, хорошо. — Так, устанавливаем факт нарушения следовательства. Мне было отказано нахождение в помещении, где Кроме того, мне было отлично, что у не, не, не лежащим образом, вне сейфа. На данном избирательном участке так, также ну, был выявлен факт выборочного предоставления доступа к для голосования, mm -hmm. в частности представители СМИ, на участие по каким-то причине не летало находиться помещение для голосования. В то время как в данном наблюдателя наблюдателю был отказано. отказ, значит, также факт недопуска. Отмечу, да? Также по недопуска наблюдателей познакомления с книгами избирателей. Василий Ильич, пожалуйста, по существу. 5. О чем вы еще? По существу, по пунктам. Первое. Это УИК-630. Есть у них помещение, где находится избирательная документация. Нет, подождите. Это, это, это какой подождите, а, сейчас Подожди, другой уик. Алексей Юивич. Вы да. хотя бы заслужите, что вы А вы сколько жалоб и вообще <свист> а, никаких комиссий вы, вы, собственно, да. на... Давайте на... а, по А да, рассматривать-то и нечего, коллеги. В данной жалобе не содержится указание на участковую избирательную комиссию, где, когда, кем было отказано, что. А вообще нет. Собственно, рассматривать-то нечего. Алексей Юрьевич. Следующий раз составляйте жалобу внимательнее. То есть, тему как вошедший как принтер и даже забыли указать номер участковой комиссии. Может быть, собственно возвращаем вам жалобу в связи с неясностью ее содержания. Я там есть. Снова, ну. Такая вот эта жалоба. Да, собственно, ни тоже ничего. не поняли. Но здесь ну, хоть указан номер участковой комиссии, 632 Вот 632, 632. Ну, 632. А, Мне Тут были поняли, неоднократно че? выявлены наруш... ну, были следующие нарушения. Многие были неоднократно следствия нарушения. Наблюдатель не допущен в достаточной степени для обеспечения принципа гласности на этапе подсчета голосов. Члены комиссии права нарушали порядок подсчета голосов. Председатель УИК регулярно ограничивал право наблюдателя на видеосъемку. Количество поданных у УИК жалоб фактически отличается от, э, от данных, описанных в протоколе. Жалобы наблюдателя имеют отметки о принятии, копии были э, высланы по электронной почте комиссии. Э, Алексей Юрьевич, что случилось с тобой э, снова? Поясните, пожалуйста, что представил комиссию. Что именно поясните с да собственно все потому что вот смотрите указываете на на что на обеспечение принципа гласности да понимаете в чем дело когда вы составляете юридический документ надо хоть раскрывать содержание написанного. в чем именно этот факт был нарушен вообще... принцип гласности да. пожалуйста поясните потому что ну какие-то фразы вот обрывочные Общие, собственно, нарушено все. Mm -hmm. Но конкретно не дают наблюдателям перемещаться по УИКу. Как не дают? Даже ну. выйти нельзя? Не, нет, нет, не дают. Не дают говорят, как, сиди на месте и никуда не ходи. А от наблюдателей есть какая-то жалоба от самих? Они, подписались, Или вы за... под они прав... подписались? Вы говорите за людей? Они, они... Ну, где я, от них? Я вижу, я вижу вот нарушения. Я они... В отношении вас. Жал... Какое нарушение было за... они то есть, отношение должно быть отношение меня? Ну, конечно. Естественно. <связь> Нет, ну это неправда. Да. А ну, это неправда. Не Значит, подождите, подождите. А не не прав. Прав. наблюдатели есть? нарушение избирательного даже если оно не по отношению к нему. Хорошо, если люди сидят, они хотят... Их все устраивает. Я среагировал, среагировал, что жалоба должна быть вот Мы говорим про жалобу, если они должны тогда подать эту жалобу, он говорит за других Или, людей, это людей. Это не люди, не жалобы, да. он не может говорить за других. Это точно так же, кто-то пришел, Имей открыл вправо. форточку и говорит, вы знаете, вам, наверное, очень душно. А я говорю, не, не надо, мне не душно, это смешно. Вы говорите за других, вы не и можете для... говорить за других. То есть Мы жалоба потому, же, потому что их все странно. Какое ну, нарушение? Был, а да, их да, устраивает да, все. Они решили себя. Да. А, то есть, этом ограничено в предложении наблюдателей? Там написано, что были какие-то жалобы. Это же самое, что скажи, я жалую. Тогда, Тогда это другой вопрос. Ну, Тогда мы сразу это не возьмем. Это Собственно, о чем речь-то? О том, что наблюдатели были в чем-то ограничены. Но в Учисковой комиссии может быть принято решение, о нахождении на избирательном участке э, всеми, всех присутствующих в соответствии со схемой, да, которая может быть утверждена решением. И в случае высокой явки э, определение места нахождения на участке наблюдателей, оно допускается. Потому что, если Все наблюдатели будут беспорядочно передвигаться, будут да. передвигаться да, это препятствие, собственно, голосованию. Это первое. Второе. Э, вы знаете, что при высокой явке, в принципе, может возникнуть давка, и вообще должны соблюдаться меры пожарной безопасности. То есть, в принципе, какое-то ограничение беспорядочного передвижения наблюдателей, оно допустимо. Поэтому, коллеги, ну не вижу здесь оснований. Может, может, я что-то не понял, я там услышал слова подсчет голосов». Так, ну, тогда подсчет. мы говорим вот. не об этом. Вот здесь голосов, голосов, я, я... Это с утра жалобы. Это, в течение это... дня они подсчетны. Ну, там никак... несколько, несколько абзацев про все, что ли? про все на самом деле. Количество да, поданных да, жалоб все фактически все отличается от данных описанных нет, в протоколе. А, нет, а в конце эта... Про подсчет были... не показалось, Нет, никаких... Бы а, голосов. нарушен Слушайте, порядок подсчета голосов. если, если нарушен порядок подсчета что голосов. нарушение порядка? тут люди, которые по участку ходят. А, мы нет, там все вместе он зачитает. Там все вместе. Сколько? Что нарушен? Какой порядок? Можно я ознакомлюсь сюжетом памяти, пожалуйста. Ага, Меня да. взял много? Вы написали, так много жалко, что ага. же на помощь содержали. Да, да. да. Может, быть, быть, вот может, до... может быть, вы можете. Да, их, кстати, просил... еще до. Меня попросили сейчас копировать, но просто Ксеркс сказал, ага. не живет. Так мы же копировали. Уже. Мы ага. одно откопировали, а потом вот он все уже. Да, в да, да. да, да, нарушен под, порядок подсчета по голосов, а какой мы именно порядок, в чем я нарушен? Но ну, опять какая-то неясность пространная Почему я так поняла? Потому что я жалобы тебе, так, ни тебе, по одному из них не, ни не, ни не зафиксированы у нас. Почему зафиксированы жалобы? жалобы. Там, почему там? есть? Какие жалобы есть они? есть, мы видим жалобы, они в протоколе чистых Да нет ни в одном ни в одном не в одном нет, нет, 6 или 7 подожди дайте мне пожалуйста Вы прием где у нас что зеленый Велософтум. в обществе и решение по линии все нет там есть есть решение не у каждой конечно не у каждой регистрации убилища Номер ну, какой? 4, 5? 5, 5, 5. Когда подано? Сейчас номер пять. Да, да, да. А ночью? Ну нет, уже закончилось все, Да. Так, Алексейович, мы вас слушаем. Да, ну так что? Чтобы ясно, освежили память памяти Здесь конкретно несколько моментов. То есть здесь не был. Но здесь в жалобе указано сразу несколько нарушений на конкретном участке. Хорошо. Существуют у вас какие вопросы по конкретным нарушениям? Конкретно порядок нарушения. Порядок подсчета. Вот этот вопрос. А какой порядок и в чем нарушение? Нарушение. Серьезное нарушение, если там действительно существовало. У нас даже подобное нарушение даже на основании вашего мнения. Что? Ну пусть укажет. По ну, ну, какой а порядок? С жалобщиком. Если нарушим порядок подсчета голосов... Да сегодня... Давайте, вас. да, растягивать ее не будем. вот это Предложение. Расскажи или еще? Ну, пояснись. На самом деле, расскажи, что было... Ну, ну, мы даже фунт. не помним, в чем нарушение. Хорошо. Давай сюда. Следующее. Вот, следующее у нас... Шекина Алексей Юрийч. 623. А это какая? Что то ты стараешься? Гагарий был. Ну ладно, с... хорошо. Нарушение указанных норм. На, на участковой руководительной комиссии Тарасов, председателем у комиссии, был нарушен порядок, голосов. В частности, был нарушен принцип гласовства в, в работе комиссии. Наблюдателю не был предоставлен доступ доступный обзор для сверки отметок в бюллетене. Для сверки отметок в бюллетене, Бюллетени. Бюллетени. Сверкать мне как может происходить? Указа, Указа председателя нарушения на голосования. На Каких отметок бюллетеней? А Голосований что ли? Вы о чем вообще? В смысле. <с: <с: <с: <с: я понял. Доступный Всё, обзор положите. для сверки отметок бюллетенях. Это при подсчете голос, под подсчете да, голосов? Голос, да, голос, да, да, да. Я я был на да, участке да при. Это 623 23, если не ошибаюсь. Сверки отметок с чем? Ну, с тем, вероятно, с тем, что предъявление, предъявление. Это, да, они, да, читают, да, они читают, они да, читают, да, показывают, сами, мы мы сами говорили, предъявление, чего да. предъявление, Припочути мы читаем голосу. жалобу, вы когда в суд приходите, вы тоже в суде комментируете исковое заявление, ну давайте заканчивайте вот этих формулировки и импровизацию в момент рассмотрения жалобы. Четко написано. Доступный обзор для сверки, для сверки отметок в бюллетеней. Какой смерть сверхвит? Ну, я, я не помню. При почете голосов. При почете голосов. За кого проголосовали? Где стоит галочка? Сверк, Напротив какого имени? Напротив. Сформулировано <свят> <свят> <спормируем свят> никак Ну, ну все все не Ну все понятно. Не, ничего не <свят> понятно, понятно, потому что, что почему мы должны додумывать текст жалобы. Нет, хорошо, но что, это. Слушай, подождите, у, подождите, у каждого подождите, своя миропонимание Вот абсолютно понятно все. Я считаю, что Я это надо отложить, это. вот это. Просто надо сделать, в общем-то, чтобы ответ дал и да, председатель нет комиссии да. у нас нету председателя участковой комиссии да. так на него жалуются а он не может да, дать пояснение коллеги откладываем жалобу с целью получения пояснений да. по, да. по, да. по данному решение факту. невозможно Так здесь вообще смешно а зачем нужно э, в пожарный выход идти как это влияет на председатель УИК 584 э, да а также секретарь УИК Привлекли полицию и к ограничению передвижения по участку членов этой комиссии, не допустив пожарному э и запасному выходу. А, как допустим? А твоя... по пожар начался? Да, они, да нет, Надо нет, было нет, покинуть нет, помещение нет, нет, через нет, пожар, пожар, пожар. Пожар не начался, помещение не надо было покинуть. Просто я решил э, пройти до конца, но мне сказали, ты не можешь направиться. Конечно. Вот но так сидит пожарной... комиссия, вот так стоит э, урна, вот так стоят узкий коридор, вот так стоят кабинки для тайного голосования. Вот здесь стол председателя, да. но, и вот У -у -у. здесь сразу же урна. Куда пошли дальше? Как нет, на избирательный а я, а я, процесс а я могу, влияй а допуск по к пожарному выходу. Нет, нет, скажите, пожалуйста, я могу перемещаться по участку? Там, где не производятся избирательные действия, вы не имеете права заходить. Я потому почему? что, а вдруг вы подложите бомбу запасного выхода? А вдруг я подложу бомбу на входе? А вдруг я подложу бомбу на входе? Да, На входе и... Эти... и... Зачем к этому пожарному выходу ходить? Конечно. Что вам там понадобилось? Расскажите, пожалуйста. То есть ему нужно да, было, было так, перешагнуть да. через урну и через стол председателя. Вот это и разговор. Зачем вы пошли к пожарному выходу? Там процесс не производится, избирательный, а он же на это. это решение, что я пока ничего не буду. Но грубо говоря, мы хотели отойти да. и да. поговорить У -у -у -у. с членом справом совершенного голоса, но нас просто не пропустили. Нам сказали типа, что этих Хорошо, мы вас не пропустили. Какое ваше Жарко. право, либо норма закона была да, данным действием председателя нарушена? Можете указать? Не ну, может. Свободное перемещение. перемещение. вас что, заковали в наручники и. Нет, нас просто остановили. Ну, мы хотели отойти, нас просто остановили. Так да, что в ту сторону не ходят. Да, видимо, был установлен какой-то порядок. Вы ну, ну, их там заканчивали. Помещения, школы, школы Председатель правит следить за порядком на участке, если вы ну, ошиблись с направлением. Он правил вам указать, где выход из помещения. Да, полиция, если вы пожарный выход закрыт, что то что-то да, ломится. Там. Собственно, ну, ну, отлично, да. а, а, не а это, очередная да. необосованная жалоба. Абсолютно снимаю. Это, это снимает. А, вы снимаете все, снимает. Следует да. Спасибо. Ну, советчик у Так, участковый избиратель комиссии шестьсот сорок пятый на этот раз научку постоянно голосование. Члены избирательной комиссии при голосовании избирателей, пользуясь тем, что последний является. Пациенты или городской больницы угу. не, от, не отворачивались от избирателей во время а также Ой, напротив оспеши. заглядывали в <существует> избирательные тем самым нарушая тайну голосования. Кабинки для тайного голосования не были предоставлены избирателям. <существует> а, а, от избирателей жалобы поступали по этому поводу. Избиратели <существует> <существует> Избиратели устраивало это? Подождите. Избиратели несмотря что. Избиратели это больные. Когда вы заявили об этом Скажите, пожалуйста, что такое больные люди? Если порезали руку, это больные люди? Да. Они беспомощные и нехорошо больные с беспомощностью. Подождите, сейчас мы все решим очень быстро, Алексей Юрьевич. Я правильно понимаю, что ваша же проблема была там же решена, в больнице? Они же, вот вы мне рассказывали, что а они да, вышли да, просто да, и, и предоставили тайну голосования больным. О чем, собственно, решать? Если, если, вы если решили, все, вы молодец, вы решили вам нужен. Очень добрая решала. Спасибо, Александр. А я считаю, я считаю, что все-таки необходимо указать, что в будущем действительно нужно обеспечить тайну голосования больным в этой больнице, Стрель. даже если там не будет вот конкретного Алексея Юрьевича, который будет вот так вот их Жаль, защищать. И снова жалоба в отношении 645-й комиссии. Запрещено осуществлять фото- и видеосъемку в помещении а -а -а. В комиссии. Вот в это улице. нельзя, это четко! На это нарушение персональных данных закона, это 100%. Это, 100 да. это нельзя, да, это нельзя. Да. Ну, да, сожалению, сожалению, Это четко читайте ну, закон Там вообще чёрто по белому снимать, нету, Нельзя запрещено виду съёмка а в больницах да. По этическим нормам мы Потому видели, что человек не порядке, хочет Чтобы он выглядел а не вы очень хорошим вы, да. вы снимаете или что? Да, снимают Так, 630-я Участковая комиссия в ходе осмотре помещения наблюдение наблюдении за комиссии С правом лишающего голоса выявлено следующее нарушение Так ограничение доступа наблюдателей к ознакомлению с документами Документы. опять же с какими а, не, не на не на не на дых не на дых не на дых не на дых не, не, не, не, не, не, не, не. не на дых ограничение наблюдателей правят свободы перемещаться но у вас сегодня собственно это... не, не, не, не, не. Да, да, да, да нет просто какое-то стремление какому-то беспорядочному перемещению. У hmm. нас всегда все наблюдатели спокойно мы сидят, оборудуется место так, чтобы они могли видеть. видеть. И тем не менее, все. мы успели посетить в имени Вестивостковых комиссий. А вести если все комиссию. вот так будут бегать, Помощь. это нереально просто. Хорошо, хорошо, а по поводу ненавидящего хранения... А вот, вот я не, не понимаю, длитель, опять, длитель. опять же, Подождите, может быть, мы же не знаем, может быть председатель вынес бюллетени, чтобы отдать да. членам. А как он будет? Раздать, У сейфа да, раздавать. Да. Они же должны расписаться две ведомости. Они какое-то да. время, какое время да. Но они должны находиться обязательно э, в обзоре, чтобы был обеспечен обзор доступа да, к бюллетени. Собственно, в соответствии с статьей 63 для закона э, 67 ФЗ, ответственность за передачу и хранение и сохранность бюллетеней несут председатели комиссии, осуществляющие, осуществляющие, передачу, получение и хранение бюллетеней. Собственно, если бюллетени находятся при председателе, его обязанность обеспечить их сохранность. Вот и все. А, собственно, если они все время будут лежать в сейфе, то как им воспользоваться? Поэтому по-моему, тоже жалобы ни о чем. Ну, я, вот если бы бюллетени хранились э, до дня голосования, нет, в день сейфа, это одно дело. А когда в день голосования, так они, естественно, вытаскиваются из сейфа. Слушайте, а я там услышал про не про бюллетени, я там услышал про доступ к каким-то документам. Нет. Это о чем речь было? Ну нет, вот э, ограничение доступа к, к ознакомлению с документом. Каким? Документ? Каким? А, да. что, с документом, с документом. А, члены комиссии а, сделали документ, в котором они а, как раз-таки указали то, что, не помню, мне не дали его сфотографировать, как раз -таки в том-то и дело. документ? А, заключение о том, что они ограничивают перемещение наблюдателей по участку. Там было постановление, ну, идет об утверждении схемы расположение избирательного оборудования и участников избирательного процесса это нормальное решение. Они Ну вот они не давали мне с ним... Не давали, ну, не давали, нет, нет, давали нет. Ним. Оно, оно, конечно, должно, должно, быть, должно быть, должно быть в рабочем блокноте, но то, что не давали ознакомиться, это неправильно. Почему не давали ну, ознакомиться? это вообще да, смешно. Я Я хотел... ну, это непонятно. И давайте не знаю, да, Давайте ясно... Да, давайте ясно... Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Мы документ. сейчас это догадываемся. А, мы мы пытаемся понять, я я он, Не знаю. Да. Я спрошу. Он, он вспоминал. Он, он вспоминал. Он, он а, Ильич, а вы пытаете да, говорить за него, я вы, смотрю. Вы, вы вспоминаете, а мы переходим посмотреть следующую жалобу. А, по По-моему, меня... по все уже вспомнил. Давайте подождите. эту жалобу либо рассмотрим, либо отложим, либо что-то с ней сделаем. Да. А, жалоба от Шигина Алексея Юрьевича. Уважаемый Крымшина Виктория Петровна, Кириллова Людмила Кузьминична, скажите, пожалуйста, вы написали, записали свидетели о том, что территориальная избирательная комиссия отказала в принятии жалобы. Нормально? Я не принимала жалобу? Какую да, есть? Это в случае отказа, это в условиях... В случае отказа от принятия настоящей жалобы свидетелей Климшина Виктория Петровна и Кириллова Людмила Кузьмина. Ну, Случайно нормально. Меня напугали, напугали. Да, напугали. Еще такой нет. вопрос. Меня напугали, конечно. Да. Вы здесь были свидетели. Ну, да. здесь были свидетели? Ну, да. так, я, хорошо, давайте что там все. Избирательную комиссию сейчас номер три. Ашигина Алексея Юрьевича статус члена избирательной комиссии. Адрес. <клышлен> Адрес. Подразумевается. Адрес не связи на всех статях 18 нет, ну ладно, хорошо, а о чем? может, может Алексеевич здесь живет давайте это... считать по сути конечно, то есть ему можно делать Алексеевич прописался в здании хорошо, хорошо, давайте о чем? так, значит, 19 марта в 4.00 установил факт 06.00 новое состояние от Тихонов 3.00, председатель ЛИИ один. получил из регистрационного стола Вручил из регистрационного стола, получил бумаги Какие и вышел бумаги? их заполнять. Какие бумаги? Какой стол? Вопросов больше, чем ответов. Через некоторое и время, и время за него все пропал из да. детектив. Попал. Попал. Приблизительно Попал. в 4.45 да. председатель э, участковой комиссии появился в холле администрации. Член тип номер три Кирилова потребовала от него внести данные в увеличенную форму протокола. Председатель сказал, что идет вносить данные из сбора и ушел с председателем тип номер три Панама Также <существует> действия председателя Гриффа 631 и председателя Типа Ники нарушают основной порядке запланированной формой протокола. Следения должны быть внесены по какую-то удивительно по прибытии. Mm -hmm. Коллеги, собственно, mm -hmm. могу пояснить ситуацию. Значит, что тут написано про меня? Ушел. Ушел. Срятался. Один ушел, второй ушел. Мне даже интересно. Это вот про тут про такой. И что за основу делать? Да, и ушел с представителем ТИК по номарем. Значит, помню ситуацию, я, я находился в ГАСАх, ну около ГАСов, собственно, я в холле то не находился. Да. И как, как вы помните, наоборот, когда мне коллеги указали на то, что в личную да, форму не были внесены голосов... итоги голосования, то есть данные протокола. Я наоборот вместе с председателем участковой комиссии сходил в газ выборы, прекратил введение данных и вручил этот протокол председателю участковой комиссии как раз для той цели, чтобы он внес лично в личный форму протокол. То есть наоборот я присек данным нарушения. И, и, и, и, насколько мне известно. На вас или на, на данные, понимаете, данные, понимаете. данные, протоколы, а в вы выборы постановлю. после внесения различных форм. Я, я все это Поэтому, а, Про какую участковую избирательную 631. ну последнее. вот. да. шестьсот а, я выносил результатов газ выборов. нет нет нет. нет. -да -да -да. А, подождите подождите а, я, я как раз председ... не председателя участкового комитета. я вернул вместе с протоколом. Что? К вам в, да в, в личную форму. Если протокол не был внесен в уличную форму, но, наверное, вопрос, собственно, не ко мне, не к председателю. Для этого и находились другие члены ТИКа, чтобы указать развести, развести. Потоки, да нет, ну, я, саша, ну, извините на коронавации на, вас или на кому не да. нет давайте вы все-таки другое нет да, да, да, вот я, здесь и здесь, на здесь, порядка, здесь, порядка, здесь порядка, смотрите смотрите нарушение порядка порядка произошло происходит все видели но ну, что, что, что говорит нет да, то, да, то есть председатель части, нарушил части, порядок да, председатель да, участковой конечно комиссия. да в этой части дальше идти дальше вот я мне кажется даже вообще говорить нечего нет мы все это было на глазах но тут на самом деле недосмотр и э, нас, как членов ТИКа, собственно, мы на находились в поле э, администрации, чтобы указывать э, так что, человек, нет, слушайте, ну, потерянным председателем на ну, ну, начал. А он убежали, на автопилоте я, побежал. И, на автопилоте, я, побежал, и, на автопилоте я, побежал в газета. Я, я, я, я все понимаю, человек может руки в себе, но суть судя того, что это Обратили что в него. Вот для чего жалоба обороты. Давайте не будем говорить все вместе. Здесь смысл чего? Значит, Хорошо, человек нарушил данный вот процесс. Очередность. Хорошо, очередность, очередность. Да. Она как влияет на э, подведение итогов выборов? Я думаю, не влияет. Значит, значит, как значит не другое влияет. дело. Но Это как она повлияет? вызывает большое недоверие вообще к этому протоколу, что и было мною сразу заявлено. Первое Слушайте, число, которое стажин, было, подписан, Подождите, да. первое число. Давайте, 74, мы по 74 статье сейчас работаем, да, правильно? 10 да, да, да. пункт. 74. Вот вызывает большое сомнение. 74. И получается 74. так я только Вы обратил его же, внимание да. на первое число что общее количество избирателей на окончании составляет 2000 он схватил это дело и убежал а и нет, и, а по потом и все те а же 2000 и потом. Там Значит, там не было нет, мы, его вернули, мы его вернули, мы его вернули к вам обратно. Вернули обратно. Вернули после того, да, просто, но... после Он уже не что а вайти может, может быть я бы а я А издевались вечером от комиссии, которые приехали, мы тоже хорошо знаем. Смеялся, вот да? Тут смысл что действительно председатель ну, этой комиссии, но... Нет. Не то, что слаб. Вот это другое дело. Надо думать на дальнейшее, что, конечно, он, наверное, не И может быть председателем. Еще раз. Вот надо... мы мы можем... с, с этим, вы... Ну не... да, да, да, да, да, да, да, да, да, Да нет, послушайте, послушайте меня. Да, послушайте, когда Нет, нет, нет. Когда я выходил в холл, я думал, что данные уже внесены в увеличение. Вот я не еще раз вам висит, я вносил это дело с э, бумаги, полученной от ГАЗ-выбора. Я, ну, я, уже, всех, вот, после... я же э, после вашей просьбы вот здесь вот... Которое, э, я и говорил, что я собираюсь это делать и так далее, внести, только освободите меня от надзора и всего прочего. Ну ладно, оставим это. И вы э, сказали, что внесите. Я стал в вносить, при этом я это пользовался вашу. бумагой от газ выбора а да, до этого, да, в присутствии да, вот да, Любарова, да, в присутствии да, значит, Людмила Константина, я сравнил эти бумаги. <къех> протокол и результаты Коллеги, Они оказались Коллеги, а давайте все-таки обратимся. Протокол-то вы видели? Протокол-то протокол вы видели? Протокол-то вы видели? Коллеги, а а можно... Сейчас идет разговор о том, что идет разговор о С участием членов избирательной комиссии, а именно там Пономаревой, Пономарева, Нефедова, Ахилова, вот э, значит успокоили этого Владимир человека. Может, вы тоже хотите жалобу написать? Отправили. А я э, вам это сразу я выставили? уже сказал, а, что а, вот коллеги, это вот а все. Давайте значит, все давайте значит, давайте у меня вызывает сделать. большое да. недоверие. А, Кроме того, mm -hmm. я хочу обратить внимание, что данные. 617-й, 630-й были точно также приняты членами, с нарушения, членами избирательной комиссии, я не знаю, кто там был, Дарья или еще кто-то принимал, может быть. Значит, Марина Андреевна, которая выразилась в том, что после внесения протокола я просил людей подойти для сверки, что как это предписано пятым пунктом статьи семьдесят четыре. Однако. Нефедова взяла смотрела, его за руку смотрели, и, значит, смотрели. потянула вот в эту кабинет для э, ну отдачи вот, вот, этой да, самой, я что я меня удивило, смотрела, и э, я что, на что я председатель 630-й комик, 630-й, сказал, у вас что здесь, разные организации, мне просто стыдно стало. Я могу это объяснить, значит, какими-то там, я не знаю, не буду говорить. на эту тему говорить, У, усугубиться в состояние а можно я все-таки дам пояснение да. по поводу этой жалобы? Вот смотрите, жалоба составлена на действие решения избирательных комиссий и должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан. А, собственно, ну, возможно, был нарушен порядок, очередность внесения данных протоколов. А, собственно, каким образом это нарушает избирательные права граждан? А можно пояснить, Алексей Юрьевич? прав граждан, доверие, такие. Доверие. так подождите, вы сомневаетесь как же теперь протокол делается на компьютере и подписи делают, и QR-код а тогда вопрос, что можно за две минуты сделать этот протокол, без компьютера. который сомневаюсь. То, То есть он был не протокол. Не протокол уже. Минут этот нет, если хорошо. А если... он, если... он, он просто парка. перепутал, он пошел сначала в хранилище, потом гасы пропустили. Сначала потерял. он 20 что? минут сидел за дверьми так. на скамье. Ну, ну, вот, дайте ну, мне не слово не не один раз, важно? Нет, нет а без нет. компьютера. Задвиги на Он ну, пришел с этим протоколом, и да. да. да. да. в конечном итоге этот протокол прошел там через газ выборы. Да. Он, он внесен после газ выборов в увеличенную формулу протокола просто первое соподали, число соподали, вот этих избирателей, которое угу. составляет 2000 ровно человек. Оно вызвало недоверие. У меня, что мною недоумение, что мною было заявлено. И он сразу убежал куда-то и стал там метаться, а до этого он 40 минут где-то пропадал. Вот это вот поведение и все. А, а брат, потом... он пришел с теми же документами, да? Да. да. Нет, нет, нет, две, а, две, то есть он не изменял протокол. То есть он не изменял. Нет, вот я и говорю. То есть вопрос в том, что протокол, я вначале восприняла, что вы говорите, что он протокол под нет, мы, я, здесь, это заметь, мы не говорим, делу да, и вызываем. Да, да нет, да, разные по не термины подразумевают, а, значит, а, да, значит да, что да, по разные а, да, да, действия. Да, То есть, как он там лес, внес эти, лук, данные Я не знаю. И, там, и как как каким образом? там у него что-то Да нет, А тоже но и все его поведение вот этого значит при к сотрудникам нашей комиссии к его там каким-то объяснениям и так далее вот эти между собойчики Пусть Елена константиновна расскажет, что ее подвигло. значит Поставляю приходить уже за пределы рассмотрения жалобы уходим, коллеги. Пошли далеко да, да, давайте, давайте я... Мы дадим минуту сказать, и очень быстро. Дай, быстро. Дай, дай, быстро. Боюсь, минута пошла. Да, минута пошла. Слушайте, ну протокол абсурд, 631 у них. Протокол абсурдный. Число избирателей включенных 2000, число избирательных блютеней полученных комиссиями 2000. 2000-2000. Ну, человек убежал. А у меня четкое совершенно впечатление, что этот абсурдный протокол сфабликованный, и человек побежал, чтобы где-то в территории ТИК исправить этот протокол. К чести нашей избральной. Мы, мы этого не делали. Мы отдали ему такой, точно такой же вот пришел вам обратно. Вы вы знаете, да. раздали, вернули, он побежал, и мы его развернули и ровно с этими двумя тысячами и вернули к вам. Он как ушел с двумя, так и пришел в. Мы его и не трогали очень большое недоумение ну, коллеги, ну, у меня предложение. Что да, там, да, что? у нас и посуществует посвященную силу алексея юрьевича поступило несколько не жалоб не вот мы знаем а мы знаем а мы знаем давайте прекратим перекрикивание значит алексея юрьевича поступило несколько э, жалоб в отношении председателя комиссии 631 коллеги у меня одно предложение. Просто учесть э, данные жалобы э, и рассмотрение вопроса о назначении данного, при, данного э, вот, председателя, члена комиссии да, с правом решающим голоса, на новый срок полномочий. Вот и, все. Вот и все. Подождите, вот, вот подсчет голосов, он же велся в присутствии наблюдателя, вот в той комиссии. Мы же не сейчас, не можем по каждой комиссии э, а э, ну, на... иметь сомнение. подписывается. Можно. Нет, ну а говорю, как по, по каждой. Комиссии. Комиссии. Я верю. Ну подожди, вот, я по скажу... каждой мы не сможем, мы не знаем. Мы нет, не, не присутствуем а черепот... а, вот для того, чтобы, для того, чтобы нам составить мнение, у нас как раз есть разные информации. У нас есть протокол, у нас есть сведение о человека, у нас есть жалобы. Вот, собственно, вот у меня вообще все эти цифры в этом столбике вызывают очень большие сомнения. Хорошо, что вы предлагаете? Ваше предложение? Перещину. Э, все результаты голосования. Вообще. Но у вас же присутствовали наблюдатели. Там были. Про наблюдателей Слушайте, давайте мы сейчас Простите, была дана обратная связь с участком. Наблюдатели просили копию протокола. Им не выдавали. Так сказали наблюдатели с участками. Им не выдавали копию протокола. Пожалуйста, пока они. Секундочки, может Нет, быть и есть, я просто делюсь информацией, можно ее проверить. Угу. Но я это думаю, на есть. это имеет смысл в данном контексте обратите внимание. Значит, были жалобы, устные письменные, были жалобы от наблюдателей, что председатель УИП 631 отказывался выдать им копию протокола, пока они не подпишут, Объяснительно, нет, решение, что ли, свое не выдадут, не подпишутся под тем, что они не имеют претензий к порядку подсчета голосов. Они не могли подписать эту бумагу, что они не имеют претензий к порядку подсчета голосов. И вот поэтому он самым последним к нам пришел, что там Тасана шла на тайну. Они видели какие-то нарушения, он э, не давал... Им что я знаю Подождите, наблюдатель с наблюдатель. ним приехал вообще вот ну например как я бы себя поставил да у меня я бы приехал вместе с ним например ну, все все он приехал нет ну реально вот мы с вами разговаривали об этом я просто не знал почему вы не сказали чтобы вам приехал этот наблюдатель серьезно? нет вывод ну серьезно а, ну что, мне, например, почему не сказали, мы с вами разговаривали об этом, делишь, да. Ну, вы все, вы думали, был, кстати, да вы что, за налогов? Съездил бы, у меня... Реально? реально? Да. Время, приехал, да. вас... да. ну, по поводу, этого протокола, по ну, поводу этой да, комиссии, ну вот меры вот, у меня, вот честно, все ясно. уже все Но... Я кстати, не готов поддержать, даже я готов поддержать... Олег Петрович, да. в части пересчета, да. пересчета, пересчета а, результатов, ну, естественно, в этой комиссии не, не везде. Ну, давайте, комиссия... А что, собственно, не пересчитать? Если у, нас есть, если у нас есть абсурдный протокол, если у нас есть жалобы... жалобы. А... Ну, я туда. Ну, а ну, я имею в виду а это? туда, вот. Рез 231. Мы с вами. ушли далеко за пределы жалобы. Я предлагал перейти к рассмотрению жалоб. Абсурдный протокол. странное поведение. Поведение можно. Поведение могут написать. Хорошо. Нейтральное поведение можно смотреть председателя. Все вам дать. Нет. А, А А, не, не раскладывает по фотографии, один считает э, из <соцентрический> кучи все, э, э, э, все бюллетени это, это, это, это, да, это одна из э, жалоб по обратной связи. это по какой? А где удалил, что ли? Но отодлинул до веков, мы не видим, что, ну, вы сейчас подержали, вы же сейчас дробно а, поддержали. Вы рассчитывали вообще это, не это не тогда, в кучке, пересчитывали а на 9. Ну, он стоит по Только что вы поддержали такое решение предыдущего председателя. Но они же чувствуют безнаказанность, понимаете? И вот вот гражданин чувствует свою полную безнаказанность. Он знает, мы что мы всегда его поделит на По-моему, мы сказали, что в апреле месяце дальше не будет. Да нет, на ну нарушение это сейчас, -то. и человек ответить на это должен сейчас. Тюрьму, должны... Про протокол абсурдности. ну давайте честно. <связь> протокол абсурдности. если надо... Коллеги, а, позвольте мне это зачитать жалобу, поступившую на э, электронную почту. Да, да. этой комиссии. то ну, Давайте в комплексе, да. мы со, сейчас и... еще ничего не решили, но давайте зачитаем жалобу. Мне действительно... Да, есть. да. Председатель участковой комиссии 584-й объявила о голосовании вне помещения. Комиссия избирателей 88. Выгнули бюллетеней 100. На мое требование показать заявление о надомном голосовании Кошелю пояснил. Реестр составлен на основании сообщественного списка. Какие-либо заявления какие-либо заявления будет их не передавали. Важный, это же... а это... В... Подождите, это, извините, это другую, а, в... не та жалоба. Это другой участник. Это... 584, 584, 584, 584, а мы рассматриваем только 600, 630. 630, 631. Это 631. А что, что, не понял? Это следующий. Вы сейчас другую участник. Причем это просто приложение. Нет, я думал, что вы 631 раскладываете. Там, где ваша фамилия написано. Вот смотрите, 631. Вот смотрите, 631. 631. Так я а, знаю, где моя фамилия написана. У вас есть предложение о принятии решения? Так что считать? Нет, пересчитать, нет, нет. Пересчитать. А, давайте а что а из-за того, что нарушена покупку. очередность внесения данных. Нет, подождите, вы же сказали, да, что, паря, что там. Сейчас здесь прилюдно, я слышала несколько членов территориальной комиссии, сказали, что да, абсурдные результаты, которые указаны в мы рассматриваем жалобу конкретно. Нет, мы только Алексей Юрьевич, поясните жалобу. Вы снимаете или подтверждаете? Мы можем рассказать. Ну, давайте, давай, мы давайте мы Алексею Юрьевича заслушаем. Алексей сообщите, ну, пожалуйста, по... по... Не имеем, по... Нет, не нет, по не не имеем. имеем. Алексей Юрьевич, поясните по поводу жалоба. Не имеем. Обязательно не имеем. должна учиться, что а, вы А, Алексей Троечка, я попросил Алексея Юрьевича дать пояснение, а не вас. А, Алексей Юрьевич, слушаю вас внимательно. Я хочу... Слышать какое-то еще объяснение. Ну, я хочу. Нет, я не снимаю. Так, а, поясните, что, что, что. Нарушена очевидность на Что сделать там? Нет, но ну, он, не он может принять Я, я, я, я, я, я не ну, я... информацию. Да, я не член справа решающего голоса, я должен голосовать. Я хочу, чтобы вы приняли, где Ну, а мы Вы закончили, Электричество? Ответили. есть, есть, есть конкретно. А? 10, есть конкретно. Нет, нет, нет, знаем это, заняться, это Этот документ сегодня да, покажу сейчас. Конкретно... Это 100%, а? Только один, только один может позорить коллеги. Но опять же, давайте несомненно не он, он отсутствует. И, и если если вот действительно проводился вот так вот, у нашей коллеги Виктории Петровны подсчет, когда вот вылнув всех наблюдателей куда то туда. Вырвалил сам копался в бюллетенях, а потом, да, а, а, потом, а потом в конце концов дал, что число избирателей, включенных в истинный момент голосования, Это самый последний из всех комиссий. Это, это, это крак, и так, На мой взгляд. Последний или первый, какое-то имеет бы, значение? Имеет, вот все в комплексе нет. рассматриваем. Мы рассматриваемся. Ну да, рассматриваем поясните тогда Воздова. Приехал, последний я приехал. Я ну и что, и что из этого следует? А если бы он первый приехал? С таким же протоколом, да, конечно, я вам дал слово, вы можете. Хорошо. Я вообще хочу занять вопрос именно недоверие к результату. О недоверии к прицелу да, результатам вы жителей, вы что из границы. Но вы у вас жалоба нарушение. И это нарушение как раз-таки связано с избирательных прав граждан. Мы, а мы, мы, мы, там, мы, в этом, мы, в этом есть защита избирательных прав граждан. Правда. Это недоверие к э, подсчету голосов. У избирателей недоверие, так они бы написали на жалобу. Но... Вы, вы избиратель мы, по данному участку? все граждане. Все. Вы избиратель по данному участку? Вы должны быть в списке избирателей, чтобы ваши э, права были нарушены протокол давайте что что так не ощущаю, что что тратит, не общем, коллеги давайте так, коллеги, давайте так э -э -э вот есть жалоба мы либо признаем ее обоснованной, либо не признаем обоснованной. Вот Считаю необходимо признать ее обоснованной в, части, в той части, куда э, действительно был нарушен порядок подсчета, вообще все середине. Ну не подсчет, подсчет а порядок, э, приема, при, по, порядок приема документации в территориальную избирательную комиссию был нарушен вот этим конкретным человеком. Хорошо, Ну хорошо. Угла, не ну, хорошо. Не и это я не согласна, как отразилась очередность еще причем результат, причем результат, только Ну, ну да. Благодаря, наших, Благодаря нашим, нашим, нашим, нашим нашим Он уже не конце концов, не я расписал, он спрятался Ну, это, в вот, комиссии, нет. тут вопроса нет. Мы да. Да. К нам. Да. К нам. Да. Нет, мы за шиворот его держим, ой, сволочь, распишитесь. Нет. Не не не не нет Мы здесь Он, да, он нарушил. Да, он, да. Мы он он говорим в этой части, да да, да, да. Мы говорим, да. Мы здесь он, в общем-то, себя плохо. Поэтому мы говорим о Да, да. Мы говорим о том, что, конечно, его надо на следующие выборы не брать. Конечно, есть, да, это та на самая. На этом я не думаю, мы все. На с все. На этом все. На этом все. На этом все. На этом все. На этом все. На этом На этом все. На все. На все. все. Да. Нет, а так как мы рассматриваем содержание жалобы, не можем за пределы жалобы. Нет, за пределы А вы вот, Коллеги, значит, ставлю на голосование вопрос об обоснованности жалобы. Кто считает Нет. данную жалобу необоснованной? Прошу голосовать. Но жалоба в части. Да, в части. Мы жалобу рассмотрим. Да. Рассмотрим жалобу. Шесть, семь. Что? Раз, два, У меня есть да. два Коллеги, Колеги, жалоба в части вышло от председателя. Потому что это все из-за решения. Действительно, это действительно было да, да, да, а а нарушение. Мы его Мы его слышали. Мы Кто против предложенного его слышали. Мы Прошу проголосовать. Два против. слышали. Мы нет. Коллеги, жалоба рассмотрена. Значит, Я нашел на электронной почте составляющей комиссии жалобу следующего содержания. Председатель участковой комиссии 584 Коршуя объявила о голосовании вне помещения. Количество избирателей 88, вредное приметение – 100. Но мое требование показать заявление в Дома голосования, Коршуя пояснила, что реестр составлен на основании списка об обращений. Вот Так список граждан примерно на 10 листах, с гербовыми печатями, на каждой странице предоставлен не на обозрение. По данному факту составлен акт, а член ТИК. Э, стран с голоса, заболотных наблюдателей, обычаев сопровождали голосование вне помещения. Оно подходило по одному адресу, улица Машевого Говорова, 40, где находится в производстве предприятия. Граждан по указанному адресу выдают помещение и получено заявление о голосовании по месту нахождения на, на улице 524. По данному факту также вставлено. Председателю переданного заявления представить сведения на основании которого сформирован реестр для вызвания голосования, исходя из текста полученного ответа заявления, не рассмотрено по существу. В связи с этим подобное жалобу на проекта голосования не помещения для голосования. Полученный ответ был формальным. Жалобу по существу не рассмотрена. поступили жалобу вы. В действие председателя открытого человека слушали без ответственных выборов. Рестр для голосования и помещения был составлен до получения письменных заявлений. Письменное заявление о голосовании профессиональное хождение подалось в день голосования. Сообщение о голосовании о помещении не зафиксированы. Мне сообщено, что вес составлен на основании какого-то списка. Заявления, отобранные у граждан по адресу гола 40, касаются голосования проекта нахождения. Одни помещения для голосования. Посещение на работе не объявляется уже сопровождение для голосования. Кроме того, процес голосования помещает для голосования которая состоялась после 15 членов уиска, выдавали для лицам, не подавшим заявление голосованию данных, уже их на Поэтому факт в жалоба жалобе, это странно основное бедное творение. если присоединяется вывод Кошелева не соответствует закону, и скажет, что итогов результатов заявления убирательного начала голосованию данных с ритуалом. Коллеги, у кого есть выставлены по данным жалобам? У меня есть установка. А, хорошо. Сначала сначала Знаете, это моя жалоба, и очень удивительно, что комиссии зачитывает ее искажет текст можем... а, это, это очень это очень принципиальный момент да, вот, а, мне сообщено непосредственно что реестр составлялся не на основании каких-то списков а на основании списка полученного из, а, из администрации кировского района это раз несоответствие которые вы зачитали ну, точнее которые вы как раз умолчали и второе, э, в самом Жаление. начале жалобы было указано. Нет, подождите, а при чем здесь? Угу. Э, я, угу. вот, я вот открываю угу. приложение. Здесь есть, э, здесь есть ответ на жалобу. Вот, э, в ответ на вашу жалобу. Зачитывайте да, сейчас жалобу. Да, давайте сначала, пожалуйста, жалко, я, так, давайте с вами с... а а с... а с... а с... объяснять. К... Мы... Я по материалам сейчас тоже объясню. Давайте. А, значит, сегодня что происходило на, на 584 участке давайте, да. Объявили, что пойдет, или а что будет выездное голосование. А, а, 88, решили, и по 88 избирателей кто-то семь. Поехали. Здесь на на поездной избирательной Я подошла к представителю Спросила, попросила, предъявить мне документы, на основании которых составлены реестр для данного голосования. Она говорит, что реестр уехал туда, а других документов нет. Ну, ну совсем-то как бы не может быть. А, ну, нет, если, это, если это выездное голосование, есть реестр и есть какие-то заявления, для, для того, чтобы было выездное голосование, нужно, чтобы кто-то вызвал. Так это вместе с этим нет? Нет, а, вместе этого нет. Она сказала, что заявлений никаких нет. Она показала мне, она, а, сама, сказала. она сама сказала. Она показала да. мне реверс из администрации Кировского района а несколько листов, ну не менее десяти. Везде стояла гербовая печать да. администрации Кировского района. Я уточняла, есть какое-то сопроводительное письмо из Кировского района? Нет. Есть какие-то заявления от руководителя предприятия? Нет. Какие-то другие заявления? Ничего нет. Потом она стала приходить в себя и говорит, ну, в общем, уже по, по другим вопросам наконец-то ситуация, разговор прекратился. Ну, ну, нет, были, дальше а, дальше. те, что, кто да, поехал да. на это выездное голосование, не пошли ни по каким квартирам, а попали на предприятие нагорово да. да, Где люди да. при них писали заявление, да, в котором да, было указано, просим, ну, дословно не да. будем, да, предоставить тогда, возможность да. проголосовать на УИКе. 584. они не просили сделать выездное голосование для них они просили проголосовать на улице то есть то, то, что, да, то что они должны были сделать как минимум накануне до двух часов и получив, а, получив вот эти марочки, да. вместо этого вместо этого почему-то это заявление почему-то были приняты им была дана возможность проголосовать и это было оформлено как выездное голосование то есть от них не было Ну, во-первых, они были на работе не было уважительной причины для того, чтобы для них организовывать это голосование ну и соответственно я вижу здесь нарушение просто запутанную совершенно схему я не понимаю она сама значит, что по документам которые я случае сначала составили акт я и те, кто находились в УИКе акт что, нет, что, списке, что реестр составлен на основании списка. А когда вернулись свои голосования, э, наш член ТИК с правом совещательного голоса и наблюдатели от Собчак, они составили акт о том, как они провели это голосование. Кто там был, какие заявления писали, как ну, mm -hmm. и что произвело, произвело голосование. То а есть в... при них писали заявление? Да, да, заявление при них писали, при них же голосовали. Ну, естественно, там будут никаких, ну бог с ними можно без голосовать, они сидели бы так же, как и Они должны свои Я прошу прощения не урны, кабинки. Я нет, ладно, у меня как Значит, был, направ, был передан запрос председателю УИК с, с требованием объяснить, на каком основании все-таки проведено такое голосование. Она написала отписку такую, что вот были, были, можно было, оказывается, и по устным, она, она это объясняла устными вызовами. Что, что она формировала, ну, то есть новая информация письменная, что это были устные вызовы, которые потом трансформируются в эти заявления от а, работников. Там же она написала, что в принципе это можно постоянно. голосовать а, вне места жительства, по месту нахождения, используя ТИКУИК, mm -hmm. МПЦ и госуслуги, да, опять все в кучу, опять она всю кучу напутала, и после этого уже вот были, были поданы две жалобы, одна вот, по, вот, по факту голосование вот на этом участке, на Говорова 42 второй ну, там такое нарушение было, что пошли уже на по надону, голосование, и там решили голосовать тем, кто не был в списках, людям и а не пред... Но пред... это, бывает это было такая... после трех тяжелых пожил... пожилое а, да не, было, не было. Не были так. люди плакали больные инвалиды не это нормально не знаю. Да. нарушение нарушение не законодательства нет. есть поэтому две жалобы были поданы естественно ну, они бога. обе остались, остались без удовлетворения да, и если со второй жалобы там у два голоса ну может быть это не критично в пределах это страны хотя нарушение критично. законодательства есть а вот а вот нарушение организации самой я должен пояснить может быть кто-то не в курсе а, на надобного голосования выезжает только к тем кто не может ходить ногами по здоровью или по возрасту да. никакого да, выездного нет. голосования на самом деле на предприятии не предусмотрено закон нет такого Поэтому, и я вот, например, знаю Викторию Кронну, я не сомневаюсь, что мы сейчас можем видеть любое решение, кроме его, не эту жалобу, Виктория Кронна его обжалуют в городской избирательной комиссии. Сто процентов. Да. А решение есть какое-то? По да, поводу снова Нет, значит, да. Это нарушение, конечно. А если бы даже было какая разница? Нет, оно должно быть это. Марина Андреевна, факт остается фактом. Вы зная, Урна выезжает не в больницу, не в дом престарелых, а на предприятие. Ну, как бы от этого вообще никуда не деться. Непрерывный, там. Этого нет уже. Все. Это нету. Это не было. Вот вы говорите, что этого нету. А как такие граждане могут проголосовать? Если они работать, Пожалуйста, вы утверждаете, что право избирательное должно быть ограничено? Нет, я утверждаю. Потому что, что они не инвалиды? Есть. Нет, у да. нас есть право сделать там выездную участок. Обращения не было такого? Ну, вот, значит, ну, вот, и вот, значит не надо, они что не было у них обращали, значит, им не надо. Но ну, это если, их. Если их они время. подали заявление о включении в список избирателей по... Даже если бы они подали это обращение, то это нужно было сделать. Во-первых. До, как мы да. помним, 12 числа. Подождите, а почему вы а так уверены, вторые? что они не подавали такого заявления? Откуда а такая уверенность? А во вторые? Откуда такая даже уверенность? Если, даже, если, даже, время если, время. даже если они подавали Дождите. такое заявление до 12 числа, такой отдельный вы знаете, послушайте. послушайте. Да, послушайте меня. Ну, откуда ну, у вас, не откуда, не было, откуда вы, вы знаете, что не было не были Хорошо, задним числом сейчас кто-то нарисует эти Да, это невозможно задним числом. Они через газ выборы вносятся. Вы о чем говорите? Реши, а, э, заявления о голосовании по месту нахождения принимались а, в... в, в... Да, они принимали через ГАЗ выборы. Невозможно за этим числом оформить такое обращение. Есть, чем... Кировского района право... Смотрите, мы же, мы а, же а с, с вами... Мы же с, с, вами, же с, вами, с вами У нас есть она она она показала. Показала. Да, У нас есть акт это раз. Может, она, она... Если они писали, возможно, писали, то должен же быть лиц, подлежащих включения для голосования по месту нахождения. А Я здесь странно знаю, что вы в один закон он а, да, да, да, да, не в один. Пожалуйста, да. да. Там вообще нарушение нарушения. нарушение. Говорит, господи. 100, 100 бюллетеней Думаю, при 88 да. в, в этом реестре. Же, что это такое? Ну, и ну, и явно это человек явно вообще не знает. Это О чем речь? Законно реестр устных заявлений. А почему его не может? Устные быть? заявления у нас подаются на выездное голосование для тех, кто не может ходить, а те, кто хочет проголосовать, а по месту нахождения, они по месту подают письменные <как> заявления в КИК, и МВЦ и через госуслуги и получают, да, и получают и включаются в соответствующий реестр для голосования в помещении избирательной комиссии. Помещение. А они, э, вполне возможно, что они были включены в реестр. Вот как вы говорили, что подали заранее, все соблюли и были включены в реестр. Но они должны были прийти на участок и проголосовать. Им здесь недалеко от Говорова-40. А, но их почему-то еще а, им предоставили такую льготу как а, сделать им выездной yes, это, это, это, это, это не льгота это возможность административного давления на этих избирателей да. потому, что, потому что административное давление mm -hmm. э, э, Руководители предприятия заставят людей голосовать. Ну, подождите, здесь то, а, то, то, то, да, то есть это, это история, а, эта история. Вообще-то говоря, нет, противозаконного сговора. Ну вы же членом вы, участкового избрания. Вы уже додумываете. Как додумываете. Это, это факт такой. А какой факт? Я, а, вы, были я, были я, заявления я, от этих работников. О чем вы говорите не вообще? Не вот. Ваше право, что ли, было нарушено? Вас принудили голосовать. О чем вы говорите? Я не понимаю абсолютно. Вы говорите, что кого-то принудили, и при этом люди добровольно проголосовали. Вы, вы о чем? У нас, Какой инициативный ресурс, Дарил Борисович? У нас есть один... да зачем вы додумываетесь за других людей? Но это уже настолько пространная я, я, я, трактовка я, я, вообще я, я, я. происходящих событий, что я даже.. Я, ну, так, у, у, нас, нас, у нас, смотрите, у нас Да вы, вы, вы не слушаете. У нас есть э, избирательное законодательство, которое построено таким образом, чтобы дать людям возможность э, и, и, иметь какие-то свободы. реализовывать свои, свои права у нас стоит кабинка, например. Для чего? Для того, чтобы человек мог зайти и чтобы никто не подсматривал. И mm -hmm. ровно так же у нас нет голосования на предприятиях. Для чего? Если вот человек, именно для этого. Если... Чтобы не было административного давления. Послушайте, если вот человек взял бюллетень... А, и э, осуществил э, свой выбор в пользу какого-то кандидата это уже добровольное голосование человек, о чем вы говорите человек у нас о чем вы говорите и на что что, на... что и... туда что ли значит, ну, ну, а как вот, туда по значит... счете не попали на основании какого затуманить? они только не закрыли этот сам? какой а насть закон не предусматривает на ну, ну, по месту работы. я, я уже чувствую куда клонится давайте да, скорее да. выносите решение да, востребованного да, сами да, против да, двух а не обоснованной жалобы и она будет обжалована стопроцентно вот что ты говоришь давайте давайте это сделаем сами знаете почему ну можете не знать ну, Коллеги, но.. А... Коллеги, непрофессионального... значит... от нас? <связано> ну, это есть, есть, есть привычка у, на, у, у наших коллег по территориальному брать на комиссию. В любом я, по -при. По -при. случае защищать За защищать <связано> своих председателей. В любом случае, вот я, в следующий раз убьют кого-нибудь, все равно будем защищать. Скажем, нет, ну подождите, давайте, давайте мы сначала подождем, разберемся. Вот, убили, конечно, но ну вот подожди. А я не утрирую, это так и есть. Это то, что сейчас происходит. Любое нарушение мы сейчас прикрываем. Даже не разбираем. Ну давайте дальше, дальше, дальше. Которые были нормальные, а вы, кстати, в этом участвуете. Тем абсурднее наше обсуждение. Потому что все Внесли абсурдный протокол. Нормально. Слушайте, но ну я вот хочу вас адресовать. Вот вы все понимаете. Вот вы э, какой закон, какой закон допускает, а какой закон нарушен Скажите мне. Вот вы правила, излога, правила, правила Давайте на, норму, закон. На а я вам назову постановление Центральной избирательной комиссии от 7 апреля 2015 года. О методических рекомендациях по организации голосования отдельной категории избирателей при проведении выборов на территории Российской Федерации. А Пожалуйста, здесь опыта, сказано, нам что под предприятиями не с непрерывным циклом работы, понимаете, промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, где производственный процесс нельзя прерывать по экономическим, технологическим причинам, либо по вопросу безопасности. Вот если вы докажете, что это предприятие не является предприятием с циклом, тогда мы можем рассматривать Я вообще это положение. Нет, да, а для начала надо вообще понимать, что это за предприятие, кто вообще от него подал хоть какую-то заявку? На это голосование. Послушайте, заявка о, о голосовании принимается, э, э, подается гражданином, а не предприятиям. Гражданин не подавал заявки. Администрация Кировского района прислала списки. Оставали... А вы уверены? То есть подождите, гражданин да, не подавал... подождите, мне, подождите. Гражданин не э, подавал такое заявление. Но тем не менее, когда ему предоставили возможность проголосовать, он проголосовал. Не понимаю, здесь как бы. Нет, но ну, здесь есть ну, просто ну, закон, что не и в законе это. четко написано. Понятно, что постановление это подзаконный акт, который не может противоречить закону. Да? В законе четко написано, что бюллетени выдаются на выездном голосовании только тем, кто подал заявление до 14 часов для голосования. А во сколько голосование осуществлялось? А голосование осуществлялось чуть раньше, 14 часов, но. но Такие заявления подаются только людьми, у которых есть уважительная причина не явиться на избирательных Я участок. вам, я вам сослался. Я постановление на методические рекомендации. правительства, тем, тем, более, а, тем более, это, во-первых, не быть правительство. Это... Это, это а постановление не написано, что? Голосованию вне помещения. А, и она не может противоречить никак а, федеральному закону. Вот никак не может. Настоящие логические рекомендации подготовились единообразного применения это норм избирателей законодательства, регулирующих организацию голосования в категории граждан, подсуждений, выборов. Не понимаю. Но не отменено постановление, а мы должны э, руководствоваться постановлением вышестоящей избирательной комиссии. Но ну, мы всегда знаем, и вы, как юрист, тоже знаете, даже если у нас освоить, есть да, всегда на противоречие да. между законом и подзаконным актом, то всегда принимается а, к руководству высшая, ну, ну, по иерархии, высшая норма закона. Давайте Послушайте, голосовать. Послушайте, давайте все-таки исходить из того, что, э, э, значит, выше, выше, выше даже закона, да, основной закон Российской Федерации, Конституция Российской Федерации. Которая гарантирует каждому избирателю в, э, значит, э, реализацию активного избирательного права. Вот вы, как юрист, должны придержив... ну, должны обращаться прежде всего к Конституции, которая имеет прямое действие. Вот вы приводите норму, что э, не предусмотрено. А Конституции предусмотрено право э, значит, э, голосовать для избирателя. Если, если мы откажем э, работникам э, предприятий с непрерывным циклом, Тогда о чем мы вообще говорим? О каком э, добровольном избирательном праве можно говорить в принципе? О, как, о, каком, о каких конституционных гарантиях этого избирательного права мы можем говорить? Мы что, должны этим избирателям отказать в реализации их права? Вот вы продолжите свою э, Они у нас волнику. не просили. Да, они у нас, мы к ним пришли. Тем не менее, мы пришли они и, и они попросили. проголосовали. А, мы... а кто, а кто нас-то сподвиг туда пройти? Ну, нам, нас сначала надо было попросить, и а мы, вот мы конечно, приестр, и не на я полагаю, что это был реестр русских обращений. Куда? Куда в этих в, в участковую комиссию. Нет, это, это, это было в администрации Кировского, Кировского, Кировского района. Так и надо писать жалобу в администрацию Кировского района, Конечно. наверное. О. Нет, мне кажется, для начала нужно жалобу сюда написать. Коллеги, Потому но что, давайте так, Жалоба вставится в проект решения о, о признании. Жалобы необоснованные. Кто за, прошу голосовать. Шесть. Кто против? Кто воздержался? Коллеги, решение принято. Все жалобы, поступившие в территорию избирательной рассмотрены. Нам необходимо изготовить два экземпляра протокола Центральной избирательной комиссии об итогах голосования. точно все рассмотрены, которые были... Ну вот, То, что я нашел, все было... Я просто... Может, по-лучше поверить? У меня есть еще варианты. Я, я, я не не себя ведет, очень Коллеги, протокол в подготовлен. По итогу нашего заседания все члены комиссии должны подписать предложенный протокол в двух экземплярах. Коллеги, а прошу... Э а э есть два экземпляра? Да, конечно, есть, они же, изготовлены. Есть. Все. А прошу э а приступить к подписанию протокола об этом. Ручка-то? Уважаемый Андрей Александрович, я боюсь, что Он я, я не могу подписать -то этот протокол, не прежде чем мне доброе да, слово. Да пожалуйста, да, пожалуйста, пожалуйста. Значит, да, давайте, во-первых, мое слово. Ну, Во-первых, мне очень жаль, что не были рассмотрены жалобы, которые были отправлены в ну, они будет но в этом нет ничего страшного. А, в этом нет ничего страшного, люди, которые их отправили, ну, значит, подают жалобу в городскую избирательную комиссию на нерассмотрение рассмотрение своих жалоб. Да. Не никаких да. проблем. Да. Да. А, это первое. Это, а, это, второе. Значит, хочу сообщить коллегам об той странной истории с, с списками исключенных избирателей, которая у нас происходила, происходила на участке. <клышко> Значит, и вообще о той странной <бирал> истории, которая у нас была в это, в, в, в, все это время. Значит, а, к сожалению, наши, наши уважаемые председатели в некоторой своей части неправильно поняли то, что им говорили на инструктаже, который происходил, если мне память не изменяет, 13 марта. А, к сожалению, ряд председателей поняли, поняли указание не вычеркивать людей из списков, которые к ним поступили с территориальной избирательной комиссии. А, Я Все понимают, да, что значит, у нас, если поступает реестр исключенных избирателей, и его нужно полностью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 Значит, что, что делать? Что делать все люди? Ну, квалификация наших uh, участковых избирательных комиссий, председателей, которые слушают, ну, которым говорят да, что-то да, одно, они понимают, что да. другое, к сожалению, к сожалению страны да. И дальше мы мы примерно наблюдали мы наблюдали следующую картину. Значит, дело в том, что, в общем-то, у меня есть сообщение, и у меня есть жалобы. А, значит, наших коллег с участков которые наблюдали эту картину лавочью вообще эта картина коллеги делилась ну примерно на три варианта действия первое ничего не, не исключали, просто ничего не исключали. в этом случае были жалобы на то что не исключали угу. были жалобы на то что не, не дают не знакомиться с документами ну собственно далеко, далеко ходить не надо значит по порядку наш замечательный косынов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 Да. На каком основании он исключил только частично? <говорили> Значит, у <говорили> него, что у <говорили> него есть... до конца. Значит, вот у него составлен такой акт. Причем что его подписали, быть? подписал наблюдатель, подписали все члены комиссии. Ну, вот так. У наших соседей, замечательных äh, супругов Скалкиных с, с, äh, с 577-578 комиссии, другая история, они в недопуск впали. Они сначала не дали ознакомиться со списками избирателей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 все, не надо меня ни о чем спрашивать с 8. Значит, утра. председатель 577-й комиссии не дал, не, стал, не, отказал мне в ознакомлении со списками избирателей а, на том замечательном основании. Он сказал, слушайте, у вас, у вас по, ваша а, все плюса все уже знают, да, действительно веселая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 вот та же самая история. Коллеги, а, а если ТИХ, во-первых, ТИХ, это территориальная избирательная комиссия. Комиссия принимает прегиальные решения. Я не помню такого решения запрещать, запрещать знакомиться со списком избирателей, тем, у кого удостоверение подписано. Я, я такого меня. решения не помню, я все, у все смотрю. Какая, да. значит, а, а у нас у всех, кстати, значит, поэтому, поэтому, опять же, а даже у меня, если такое у меня решение нет. было принято, я оно бы противоречило закону. Поэтому, конечно, уже и наши, и наши, нет, и наши решили, к сожалению, коллеги, э, председатели 577-го и 578-го участков, э, грубо нарушили закон, и целый ряд их коллег по комиссиям точно так же нарушили закон, не давая возможности ознакомиться э, наблюдателям, членам избирательных комиссий нет, со списком избирателей. Нет. И э, уточнить, были ли вычеркнуты из списков избир... из книг избирателей,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 Вот есть, есть, есть несколько комиссий, которые я, Андрей Александрович, я сказал, я хочу, чтобы они были да, да. вот, примированы. не можем, Нет, я хочу, чтобы они были примированы. Можете... А как у нас снова примированы? Не знаю. У нас как? теперь... Как? теперь... Да, да я без... спирую, да, лично примирую, да. Раньше можно, а теперь Грамоту, грамоту, грамоту то которые, дицатрии, которые да. сделали ответить, все, все хорошо отметить, и по закону. Грамотно Вычеркнули всех, кто был указан.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 и что те списки избирателей, yeah, yeah, которые мы им, им спустили из uh -huh. Но это не мы спустили, нам говорю, раз я, Еще раз, я не говорю, что кто-то виноват. Не значит, не я не говорю, что а, кто-то виноват. я говорю... Слушайте меня. Uh -huh. Значит, а, эта ситуация, на мой взгляд, очень странная. Она что нуждается в дополнительном выяснении. Нет? Она нуждается... Во-первых, странное поведение своих э, председателей, которые не давали знакомиться с избирательной документацией, в том числе и мне, и в том числе и нашим коллегам, и всем на свете. Это массовая была история. Слушайте, ну, это странно, и опять слушайте, люди приходят, да. вот все понятно. А вот какие люди меня перебивают, интересно? Дайте мне доска до конца. А да у меня, потому что я по делу говорю. А вот вы меня перебиваете не по делу. Выйдите а, и там, и там поступите. Значит, надо, если надо, боитесь.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 Второе. значит Те реестры... А, кстати, я забыл, еще у, вы, у нас вы, есть вы, пару вы, замечательных вы, случаев, вы, тоже отмеченных в вакцией. Тоже еще одно поведение председателя. Председатели брали, вы, отрывали, вы, судя вы, по всему, вы, реестр, вы, ну, последнюю часть, исключенных. И говорили, нет, в реестре не 250 человек, а 130. Я просто говорю, что есть такие зафиксированные случаи. 130. Ну, потому что последние две циферки от реестра исключенных, ну, листики. Листики отрывали и говорили, что листики. Коллеги, значит, а, <свист> а, корейки, значит а, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, вот, все это документально подтверждено жалобами, историями, телефонами, которые, в общем-то, собирали, собирали члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, с правом совещательного голоса, наблюдателей и так далее, и так далее, и тому подобное. Значит, а, плюс к тому, вот, я <свист> вот, <свист> вот <свист> этот вот увидел совершенно.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 Нет, мы сейчас ничего еще не приняли, мы еще не голосовали за этот протокол. Значит, как минимум, если мы его принимаем сейчас, то я, конечно, пишу. Вы уже приняли. Не, не, мы подписываемся. А, Законом закон, да, да, предусмотрено да. только подписание. Нет, я, секундочку, секундочку, я предложил отложить да, подписание протокола. Мое предложение. Значит, если мы его откладываем, нет, нет, то мы разбираемся. Нет, У нас если не откладываем, нет, коллеги, нет. коллеги, если не откладываем, то нет проблем. Я пишу особое мнение к этому протоколу, нет, я его предоставляю потом, я описываю всю вот эту вот неприятную, на мой взгляд, ситуацию. Значит, я вам сейчас зачитаю норму, норму, закона. Сейчас, секундочку. Зачитаю норму закона, которая, как, как я считаю, позволяет мне поступить таким образом. Так. Ну что? Болезнь пишет. Более плохо. У меня да. сахар 25, и я сижу, слушаю ветвь. Ну, ладно Что? Это полно? Ну, я это... Думаю, а -а -а. Нет, просто... Ладно, Значит, а... в случае, да. если допущенные при проведении ну, голосования или установлении итогов голосования спал. нарушения поз... не позволяют с достоверностью определить результаты, изъявления избирателей, вот в этом это случае, угу. да мы принимаем, не можем это принять 6, решение о восстановлении итогов голосования. Значит, это норма закона фз 67 Соответственно, норма это есть, она мне позволяет написать такое особое мнение. Чем я, я этим правом воспользуюсь, ну, собственно, все, я более-мене право. Да, да совершенно верно. Право. Все? Коллеги, но ну, нам надо тем не менее завершить процедуру подписания. Я прошу. Все, все пройдет, на... а, а потом уже пространственная процедура, она начата, ее нужно завершить. Мы не можем. Ну, то есть можно а под конечно, нет? да. Мы сейчас подпишем и, и, и, и, нет, и, и можем обсудить уже организационные вопросы тогда. Вот, сейчас мы давайте завершим подписание, просто процедура начала, но не завершена. Mm -hmm. Все-таки надо придерживаться... Но если вам это не помешает, нам нет подписания. Надо подписать? А, я, все. а все. У меня есть опись есть. А в двух? Да, давайте. в двух. Да. Да. Петрович, передайте, пожалуйста, подписание. И только вы видите, а, и протокол. Будем вписывать или уже есть? Нет, это урой а должен Я Сколько висит этот вот протокол? Ну, ну, он в течение там, полчаса должен висеть. Его на уже надо, потому что могут испортить. Сейчас же никто ну, не, не, не, не, не интересует. А там, там он не висит? Нет. Протокол большой. Нет, нет. У нас сейчас только стена. Только стена там. 8 -4. 8 -4. Нет, я просто к тому, что Это там уже пойдут равы еще. Ну, 9 надо уже было. Я предлагаю да, для того, чтобы сэкономить время, давайте я. Yeah, yeah, пожалуйста, да, пожалуйста, да, извините, пожалуйста, да, пожалуйста, да, вот Значит, в дополнение к тому, что сказал Нанил, еще один момент был, есть уики, у которых на восемь часов утра перевыполнено, 75-40-х процентов Не было вообще ни одной фамилии, вот из списка, которые были даны. Вашими на... молитвами. Это, вот я могу привести это 580-й, да. Mm -hmm. Мы с Викторией Петровной вчера несколько уйков объехали, ну, просто чтобы посмотреть, какая ситуация, mm -hmm. к чему сегодня готовиться. Mm -hmm. да. Соответственно, мы приехали на 580, и он был занят. Мы позвонили одному мужчина в ПРГ, он говорит, нет, а нам сказала председатель 580-й компаний, э, да, а да, не споседи, не что мы не должны вычеркивать ни одной фамилии. Нет, нет может нет. Он, он имел из уже из бюллетеней? Нет, нет, нет. Вот нет. именно из списка. из списка. Это я вам <пождаю> <вот> <пождаю> информирую, что люди, возможно, действительно неправильно поняли, но вот были комиссии, где вообще не было ни одной на сегодня Это первое замечание. А конкретно 500, 500, 500. 500, 500. много. Не под, вообще, ну, может, а, вообще? Вообще? ну, может, он Ну, может, это еще раз о том, что они не помнят. А еще раз, разве кто-то говорит, я, что я мы виноваты реплику, я вот, ну, да, в как да, говорите, это вообще лично на да, А Вы а на сухую счет не воспринимаете. Я то, с вами, ну, это Делюсь информацией. Да, да, вот да, и, конечно, да, спасибо. и второй момент. Да, значит, Андрей Александрович в курсе, потому что я с ним связалась. 17-й. 17 Но не мы не вы, наверное. У нас секретарь. Да, секретарь. Да, секретарь давайте, -то, мы мы даже да, да, обратимся. Значит, э, инцидент произошел не по нашей вине. Вот 577-й и 578-й участки. Мы угу. опять же приехали. И, э, значит, и нам, и, нам и, охрана и открыла и дверь, и мы вошли в предпамятник. Тут выбегает Скалкина, я ее знаю ну, по предыдущему ну, он, он, значит, она выбегает и становится и, в этот промежуток и между и время. дверьми, и нас не пропускает, охране, говорит, их не пропускать, и так далее. Мы опешили, потому что мы пришли посмотреть да, на списке, познакомиться все, она говорит, нет, комиссия не работает. Ну, я коротко, потому что если длинная, значит, комиссия не работает, не имеете права, то есть она членом вышестоящего комиссия, сказала, что вы не имеете права. Значит, потом мы дождались ну, мы позвонили а, да, в, в ЦИК, нам сказали, вот звоните в городскую, в цирке там все телефонные записываются. Угу, угу. Потом, значит, Вызвали полицию. Да, вызвали полицию. Там охрана еще дал, дал, стал еще чуть-чуть ну, вот, ими не расталкивать. Мы просто правда мы растерялись. Мы ну, вот, писать вы пришли. У вас представитель Луи сказал. Так, пошли вон. вот. Вызвали полицию, значит, и, через, и я их проинформировала Андрей Санвич. Говорю, знаете, у нас какая-то непонятная ситуация. Угу. После этого, спустя там какое то брезгу, <соцентричные> э, <соцентричные> она вышла, говорит, проходил <соцентричные> вычеркнуть. И она нам показала списки. Сетя, значит, сетя, две комиссии, 72-78-я, 77-й два человека сидели, у них было вычеркам, это три или четыре фамилии. Это было уже 6 часов вечера. У нее она одна вычерпивала, у нее она поняла вычерка. Я не знаю, есть, я на это столько ли это вычеркивание, но факты стоят факты. И вот, ну, вот, это все, значит, потом э, полицейский, который там находился, он оставлял: вы претензий ни к чему не имеете, распишитесь. Как не иметь претензий, мы там были в холоде, простояли, нам не войти, не выйти, да, час. Он говорит: ну, мы не согласны подписывать это заявление. Он говорит: тогда я вызываю наряд полиции. Ну, он вывел. Мы ждали Может, еще. Делать, мы Приехали, значит, не пришли на участок. Естественно, столкнуться, том, что комиссия возникает. До 14.00 она совершенно без одни мысли. Без одни мысли. Я просто вас проекомнирую. Да, а, ну они, да. они уже работали. Они, они вы вычеркнули, а -а -а. после того, как часто отпускали, то есть, за целый час, они а -а -а. вычеркнули 4 фамилии там, где... Я вообще К сожалению не понимаю вообще ничего. Слышу? Я не понимаю. А, а с я вам дарьера. еще раз скажу. Нет, так. Марина, да, мы мы не знаем. Мы мы знаем. Я не вам предлагаю, Александр, не. а Мари а не Андрею. Извините, но меня переперебили, вы тоже. Я просто хотела вас об этом проинформировать, да, что некоторые члены избирательной комиссии действительно утяжеляют и свою ситуацию и нас всех. Ну, они были уже нигде. сами немножко и уставшие, да, и накрученные. А Конечно, у них тоже вопрос. Ну, когда э, люди нашу. приходят, у нас всегда реакция. Если с нами агрессивно немножко, да. они все. -то мы не было. Все, все, угу. все, спасибо. Да, да, да. Я просто да, У меня да. еще последний я глаза, написали особое мнение. Вы, вы Хотите, сейчас в услышим? общих чертах я уже сказал, Правильно. у меня есть недоверие к результатам. А остальное, что здесь занималось ну? то, я вам напомню формулировки данной нормы, что отметка делается в протоколе в случае приложения особого мнения к протоколу. Поэтому оба, скоро вы а, написали, да, внесли отметку об основном мнении. Вы должны представить комиссии это особое мнение. Прекрасно, Александр, Александрович, я с вами И... абсолютно согласен. Поэтому... Вы прекрасно все сформулировали. Да. Нигде в законе не указан срок, в котором мы должны это дело приложить в протокол. Значит, безусловно... приложить в протокол особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись да, значит, не согласны срок срок, приложить. срок срок приложения не указывается приложить, Значит, я вам говорить? безусловно при, представлю, представлю особое мнение на бумаге, я надеюсь Олег Петрович тоже особое мнение не приложено, а отметка сделана странно? Ну, абсолютно не странно, это абсолютно это нормальная сейчас, практика мне необходимо лучше, доставить данный протокол и у меня да. спросят, а собственно, где особое ну, мнение? Там, вы скажете, не представлено пока так будет это не срок? Ну, Через вообще, год появится. Вообще, честно говоря, я еще напомню, что особое мнение оно не просто так, оно еще публикуется. Вот все, что я напишу в особом мнении, оно должно быть опубликовано вместе с протоколом. И я вот на этом, конечно, настаиваю. Да нет, просто отметка о приложениях к какому-либо документу делается в том случае, если это предложение присутствует. Вы сделали отметку. А особо мнение не приложили. Давайте мы посидим, они сейчас напишем. Я им предлагаю уважаемым коллегам приложить потоковое заседание завершено, протокол подписан. Спасибо за слаженную работу. Благодарю за стойку.